Здравствуйте, други, подруги! Итак, перед вами видео под названием «Сюрпризы осени». То есть сюрпризы сентября, октября, ноября 2022 года. Давайте же посмотрим, в чем там сюрпризы. Сегодня, правда, я немножко по-другому проведу. По-другому немножко попрогнозируем. А остальное будет как и раньше, как и предыдущие видео под названием сюрпризы. Антураж вот такой. Осень у нас, время сбора плодов. Что получили, что заслужили, то и получили. Я бы так сказала. Итак, начнем. Что же осень грядущая нам готовит? И вам готовит, всем нам готовит. Прогнозируем на моих авторских карбатых картах и на астрологических, дорогие мои. Может быть так, чтобы видно было. Я когда снимаю, у меня камера сбоку, и я не знаю, что там особо видно, что там особо не видно. Ну ничего, будете слушать меня и получать интересную и важную и нужную, дорогие мои, информацию. Итак, первая дорожка у нас называется «В самое сердце». Что «В самое сердце»? Она, конечно, больше, возможно, такая, знаете, любовная в самое сердце. Но я вижу тут, что самое сердце, такие отношения, когда эта карта ложится, она такая, знаете, немножко суховатая для любви. Любовь есть, но такая четкая. Ты мне, я тебе, партнер взвешивает, а что она мне дала, что он мне дал во всех отношениях. И я вот буду, возможно, буду отплачивать э, той же монетой, да, вот так. То есть... Может быть, если было больше обещаний в любви в каких-то моментах, а, то есть на словесных, а на самом деле не очень, то вот как-то, дорогие мои, вот так, да. То есть, видите, вода течет, дела идут. Ну, то есть, может быть, немножко осень для вас в теме любви для многих из вас покажется более монотонно, чем предыдущие, допустим, сезоны года. Может быть, это связано с нынешней ситуацией в мире, даже не то, что в Украине конкретно, допустим, происходит, а все последствия, которые западный мир сам себе сделал своими руками благодаря каким-то там козлиным санкциям, скажем так. Вот нас санкционировал и весь бумеранг, смотрите, в эпоху Водолея, они закинули бумеранги в, в страну Водолей. Естественно, у, в эпоху Водолея, тысячелетия Водолея, тут э, такие идут защиты, видимые и невидимые, мощные защиты вот у России. И то, что к ней летит... Раз и назад рикошетит, назад рикошетит. И мы сейчас с вами видим какие мощные рикошеты получает западный мир, и сейчас какая тяжелая будет зима, и голодная, может быть, сейчас мы еще доедим продукты прошлых лет, а вот следующее лето даст нам реально, конечно, и голод, и может дать, понимаете. То есть сейчас, смотрите, даже сейчас, как природа на дыбы стала. Я понимаю, возможно, там полюса сдвигаются, допустим, но смотрите, какой сейчас не неурожай, Плюс к общей ситуации. То есть вот такой не урожай. А, вы боковали, вы запретили, запрещали другой стране там зерно продавать. Вот у вас оно и не вырастет, да. Вы там что-то быковали, там тра-та-та, какие-то что-то запрещали. Вот сейчас у вас вся рыба погибнет. То есть такое, знаете, ощущение идет наказание божественными силами сверху. Идет третьими силами бомбежка, понимаете. То есть вот тут задумайтесь, на чьей стороне вы, на какой стороне баррикад, чтобы не получать эти бумеранги-культапки по башке. Итак, значит, дела сердечные. <coughs> а сентябрь говорит, что, что можно попасть в какую-то... ну подставу, связанную с любовью, да. Можно, допустим, пойти и по выгоде познакомиться, по выгоде лечь в постель, тра-та-та, настроить каких-то планов, а с этого нифига не выйдет, вот скажу так. То есть в сентябрь держим ушки на макушке, вот такие сюрпризы. У нас же видео, как называется, сюрпризы. То есть сюрприз такой, что можешь получить не тот продукт, как хотела. Можешь проколоться, можешь обкакаться по пути, может получиться не так вот какая интрига. То есть ты думаешь, что ты интригуешь, а на самом деле ты всего лишь пешка. Вот очень интересно. Это вот прям, знаете, история, нынешняя история Евросоюза. Они превратились в пешку, за которую все решили, которая катится в тартарары. То есть очень осторожно, дорогие мои. В конце видео я еще немножко отдельно по стихиям объясню некоторые моменты на осень. Смотрите, октябрь. Октябрь – прекрасная карта. Вот тут могут быть сюрпризы приятного характера. Вы познакомитесь, а это член вашей семьи, будущий муж или будущая жена. Может, даже не может, случайно, может, где-то там по дороге познакомились, или куда-то поехали и познакомились, полетели, познакомились. Вот такая история, да? Ну, вот такая подсказка... Тут, может быть, не факт, что можете познакомиться среди группы, то есть тут не обязательно иногда бывает, я говорю, езжайте в какую-то там экскурсию куда-то хоть небольшую, и там присмотритесь, кто рядом на соседнем сиденье сидит, или вообще вот кто в вашей группе, вдруг вы кому-то стали симпатичнее. Нет, тут как-то одиночество, тут этот а -тет, вот в каких-то ситуациях реальных будете знакомиться, дорогие мои, да? И не обязательно, что на природе. Какая-то урбанистическая история. Сентябрь, ой, извиняюсь, ноябрь. Ноябрь, а вот тут дела сердечные могут произойти на рабочем месте. Или на рабочем месте, или по дороге на работу, или по дороге с работы, или в командировке будет развитие любовной интриги, любовной ситуации. То есть, обратите внимание, а может быть, даже кто-то новенький придет и у вас снесет крышу башню, снесет от чувств. То есть, вот тут интересный момент. Теперь у нас эта линия, то есть, вот тут вот сюрпризы, связанные с работой, договорю. Понимаете, мы сейчас смотрим, где какие сюрпризы. Следующая линейка у нас называется «Карьера». Ну, тут вот карьера, э, мои вот, мои карты говорят, что... Скорее всего, больше будут продвижения в карьере у, у мужской части моих зрителей, кто сейчас смотрит. У женщин, может быть, меньше произойдет, чем вы планируете, чем вы хотели. Карта такая, она, в общем, такая домашняя. Если для вас ваш дом, ваша работа аналогична вашему дому, а может быть, если еще никак, вот уютности нету, то у вас... Будет в сентябре ощущение, будет как сюрприз, что-то произойдет, и вы поймете, ничего себе, а тут тоже мой дом, а тут ко мне тоже так душевно, очень важно ко мне относятся. Вот тут может быть сюрприз. То есть работа, дом, как-то интересно что-то. Это знаете, или когда мы вдруг кого-то из членов семьи или из родни устраиваем на свое место работы. Ну, допустим, вот, вот такой сюрприз. И вам, и вам член попросился, он или она, устрой меня на работу, это тоже такой снег на голову. Это был сентябрь. Октябрь. Октябрь может дать не очень приятный сюрприз. Это связано и с уровнем зарплат, и с общением. Сюрприз может связан быть и с, в теме общения с коллегами, и в теме общения с начальством. Вот тут могут быть сюрпризы. И ноябрь. Ну, ноябрь может дать... То есть как сюрпризно, когда мы ожидаем больше, а получаем меньше. Или, допустим, если вы женщина, вы ждете в ноябре какого-то снисхождения к вашему рабочему месту или к вам как к единице на данном рабочем участке, и вы ждете какие-то поблажки или передвижки или какие-то дополнения. А вот видите, такая карта грустная, грустная. То есть мы хотим одно а получается не совсем вот тут может быть сюрприз он такой театрализованный а может быть даже кто-то из коллег которые вы считали подруга напарница или друг напарник вдруг вот-вот выдаст какой-то сюрприз или окажется по другой сторону баррикады из-за какой-то интриги или что-то еще то есть это такой сюрприз когда может вас расстроить эти карты вот такие где сверху красная лежит да если я же их мешала крутила вот где сверху красный, значит, оно сигналит, что-то не очень. Тема дома, конечно, грустновата. Это говорит о том, что многие из вас ждут какое-то известие, связанное с домом, или улучшение, или что-то. Или, может быть, ваша, вам нужна психологическая победа над вредным соседом или соседкой, заразой, которая вам терзает, спокойствие не дает. Да? То есть, смотрите, как интересно. Черная карта, она говорит «не расслабляйся». да? А тут все белое, ну, кроме последнюю про ноябрь я объясню, да. То есть, э, начало осени, скажем так, сюрприз будет в ваших каких-то ожиданиях, в ваших планах. Возможно, у вас как сюрприз появится новый план, все, что связано или с вашим домом владением, или с вашим жеком или с вашими какими-то ремонтами, которые вы сделали или не доделали. То есть, вот тут сюрприз может быть связан с какими-то планами, в прямом смысле слова «план». Или это ваш план, допустим, потом продать, поменять, уехать. Или чьи-то планы. Ну, будем, мы сейчас про вас смотрим, но вот слово «план» на будущее, как, вы знаете, как карьера моего жилья, скажем так, да. То есть, сентябрь такой, он раскачивающийся. Октябрь, он может дать оформление документов. Это может быть сюрприз. Или октябрь, если вы давно, допустим, судились с Жеком за какие-то деньги, октябрь может как сюрприз дать откат в вашу пользу, когда вы победили суд на вашей стороне. Вот хорошую такое известие вы получаете. А ноябрь, ноябрь говорит, что сюрпризом будет что-то перенапряжение. Или опять перенапряжение в защите каких-то интересов ваших, вашего дома. Или может быть даже в прямом смысле какой-то мужчина, как дебашир Или у вас за дверью, или у вас в доме. Или это член вашей семьи, который не всегда хорошо умеет себя нормально, корректно вести. То есть вот такой сюрприз от разъяренного мужчины может быть в вашем доме в ноябре. Может быть это подсказка, она созвучна с черной картой. В ноябре незнакомых мужиков в дом не пускаем ни под каким соусом, просто ни под каким. Теперь мы переходим к проделкам темных. Проделки темных. Вот давайте посмотрим, будут ли вот подсказки на предыдущие эти, знаете, такие козние. Проделки темных. Ну, темные это линия зеркала. Я называю эту карту. Говорит, что иногда, может быть, ты сильно засматриваешься в себя и не замечаешь то, что вокруг. Вот такая подсказка. Какие проделки темных? Но если какие-то темные силы через чьи-то сглазы или порчи хотят навести вам проблему, допустим, здоровье, сентябрь вы непробиваемые. То есть даже если какая-то сволочь вам в лицо что-то скажет, в сентябре это к вам не прилипает. Это как вам приятный сюрприз из приятности, да? Идем дальше. Это сентябрь. И вообще сентябрь как сюрприз может дать улучшение здоровья тех, кто долго лечился, кто лечился последние 2-3 месяца. Может какая-то хроническая болезнь наконец-то как утихнет вам. Вы сможете ее успокоить. То есть... Тема медицины тут в плюсовом варианте, да? Вот. Если, если еще, так скажу, в сентябре какой-то враг захочет вам какую-то какашку сделать, даже если не на энергетическом уровне, во всяком случае, это пойдет вам в плюс. Это будет приятный сюрприз. Хотели сделать Г, а получилось вам на плюс, да? А вы тут обогатились. Октябрь. Октябрь, ну, в принципе, это... Карта Марса правильная, да? Правильный Марс у нас тут. То есть, вот как вот, давайте вместе думать, как трактовать проделки темных сил, черных сил. Ну вот, а все равно хорошие отношения с мужчиной все равно, если это взять как здоровье, все равно у вас какая-то идет большая защита в плане здоровья и энергетики. Это очень хорошо. Значит, вы правильно часто смотрите мое видео и понимаете, и уже поняли, выцепили, что надо на себе носить и чем надо защищаться от постоянно часто или постоянных, или вот часто встречающихся врагов или, бывает, на рабочем месте, как вот защитить себя, свою жизнь свою судьбу и изначально свое тело а вот этих какашек и теперь ноябрь а вот ноябрь вас пробьет немножко добьет ноябрь немножко закрытый. это такая карта я называю это я сама конструировала все эти карты вот видите такой как замк круг немножко сжимается но это не круг это когда мы ходим по кругу ходим и немножко бывает ощущение, когда мы ищем пятый угол. Это когда бывает под напряжением, под аспектами Сатурна в астрологии. Но чтобы вам объяснить, что такая обыденность, жизнь черно-белая. То есть может быть как сюрприз вдруг ощущение или ситуация. Это хорошо, если только ощущение нахлынет. Но вот если ситуация придет, которая вас зажмет, вас зацементирует вас скует какими-то невидимыми оковами ситуаций, событий, что вам может показаться как неприятный сюрприз, что вы не можете в какой-то ситуации что-то сделать. К сожалению, это может быть. Вот тут, смотрите, карта магии лежит, да? То есть ноябрь, не вступайте, дорогие мои, не вступайте ни в какие конфликты, с непонятными и незнакомыми вам людьми, да? вот. Теперь защита ангела, что у нас, кстати, вот, видите, вот тут на пороге дома какие-то конфликты, значит, осторожно с новыми соседями, с соседями, вот такое, с соседями, кто рядом машину ставит, я знаю, что бывают и конфликты в России, в этой теме, допустим. Защита ангела, ну, скажем так, ангел, не будет давать много защиту для тех, у кого есть дети. Вот первая вам подсказка. Значит, уповаем не на высшие силы, а на свой контроль к своим детям. Что они смотрят, что они делают, с кем пошли гулять, куда пошли гулять. Да? Вот Сделали ли уроки, естественно. Значит так, сентябрь. Сентябрь, светлые... <кхм> но не могут, может быть, не, не дадут большую защиту в, больш... в каких-то длинных путешествиях и поездках. Потому что они, видите, они дадут вам здоровье, они непосредственно будут вот над вами летать, да, от козней черных. Ну, также это, кстати, может связано быть, не дам тебе защиту большую в дороге, в машине. То есть повышено, кто за рулем, давайте соблюдайте правила движения скоростные, все там повышено. Это сентябрь, октябрь. Октябрь опять же говорит, что у вас, когда будут такие ругачки, вот, вот ругачки тут у нас по теме карьеры, да, то вот сюрпризы, когда вы будете вступать в какие-то полемики, в скандальчики, в скандалейшины, как я говорю, да, вот тут как-то надо, <святые> светлые будут пытаться вас держать, чтобы вы... Как в песню Высоцкого «Я разошелся и расходился», и там даже балкон потом уронил, да? То есть это мое тоже любимое выражение «разошелся и расходился». Не расходитесь, вот тут вот, когда ух несет, рвет, я понимаю. Где-то надо высказаться, может, ну, не знаю. Но не в лицо врагам, скажем, которые, возможно, вы не знаете, как они вот ваши слова потом перекрутят, и вам же скяу откинут, и вам это, знаете, тоже... Бумерангом перекрутит вот как это, знаете, Украина перекро... пере... перекручивает там истории с, из... ну сами знаете, история обучая вот там даст из фантастеж, да. Так, теперь ноябрь, ноябрь, защита ангела. Ну ангел будет вас защищать от каких-то сплетен. Будет защищать тех, у кого еще живы, у кого от папы здоров. Да? Ну, от здоровья вашего отца будет защищать. Вот что-то такое. Ну, может, быть, будет дать защищать от каких-то перегревов, кто любит банями увлекаться. Вот такой интересный ноябрь. Ноябрь, да. Такой вот у вас ноябрь. Будет защищать ваш дом от пожаров, возможно. Тоже такое. И от каких-то взрывов тоже. Вот защита тут есть. И теперь, дорогие мои, я вот немножко тут перед этим, конечно, залезла в компьютер, в астрологию. Немножко зачту вам, чуть-чуть быстренько. Значит, общие такие рекомендации, ну, как бы информации, вот, для, значит, знак он, Огонь. Это у нас Овны, Львы и Стрельцы. Значит, вот что. Давайте прочту и как бы подвяжемся, что же карта дальше нам доказывает. Всю осень Юпитер дает шанс для расширений, узакониваний, начала новых проектов. Особенно у мартовских овнов, там вообще дорогие мартовские овны, у кого были какие-то давние идеи, прям не стесняйтесь, идите в банк идите. Начало сентября у, у огненных и вторая часть ноября хорошо для любви, для любовных тем, да? Значит, смотрите, начало сентября, вторая часть ноября. А вот между, может быть, пойдет, но не так, как хотелось бы. Вот. То есть и береги сердца от лишних эмоций, от лишних нагрузок. Вот, теперь я понимаю значение этой карты. Теперь переходим к людям знака земли. Это тельцы, девы и козерожки. Эта карта означает воздушное какое-то пространство. Взаимодействие, может быть, хорошее взаимодействие, и взаимодействие с людьми э знака воды. То есть это близнецы, весы и. Водолеи, но кажется, с весами надо очень аккуратно. Они очень любят на себя тянуть одеяло. Они очень заботятся о своей гармонии. Часто на других наплевать, потом обижаются. Вот такая история. То есть с весами очень осторожно. Итак, земля. Значит, так. Значит, особенно у майских тельцов, э, сентябрьских дев и январьского козерога очень хорошо вот этой осенью э, будущие идут наметки и формирования будущих процессов и событий в материальных планах особенно то есть вообще у вас изменения дорогие мои в жизни закладки на ближайшие 9 или, или 9 или 19 лет вот так так так так так ну вот так вот и с 4 сентября до 29 э, с 4 до 29 сентября, дорогие мои земляные, у вас очень много шансов разрулить дела, связанные с любовью, или познакомиться с новым объектом любви. Теперь я перехожу перехожу к воздуху. Ох, у вас тяжелая карта, дорогие мои, знаков воздуха. Эта карта связана с конфликтами, связанными с... Ну, как, смотрите, из середины вынула карта опять это. То есть, дорогие мои, этой осенью держим ушки на макушке. Вам за ваш базар могут прийти какие-то неприятные последствия. То есть за базар отвечаем, да, вот. И еще, возможно, будет ощущение каких-то переплат, каких-то обязательств. Если долги, то вдруг все навалится, надо их отдавать. Вот тут вот такой момент, да. Тема любви с 30, с 30 сентября и весь октябрь. Вот тут хорошо, как бы любовные, когда мы знакомимся, ну вот такое, любовь, морковь, вот приятности что ли. А вообще Сатурн, который находится сейчас у всех, у всех воздушных знаков, то есть это близнецы, весы и водолеи, то есть Сатурн, как бы призывает вас проверить и закрепить такой период инвентаризации. Потом хочу сказать, что в вашем тригоне, дорогие и воздушный ангел, до 15 сентября будет давать помощь и защиту, и поддержку. Вот. И октябрь, вторая часть октября, будет предполагать какие-то удачные... Такие дела, удачные дела, удачные дела. Но тут, послушайте, если идет вот удача, пожалуйста, не надо идти сразу хвастаться или до того хвастаться. Вот не сбивайте, не хвастайтесь, потому что можно попасть под сглаз. И тема воды. Это наши раки, скорпиошки и рыбы. Тема воды. Карта связана с родственниками. Карта связана с отцов, папой, мамой. Особенно с мамой связана то есть она и тема родительских отработок, да? Она и тема, может быть, где-то какие-то беременности, ну, да, но, но, но такие беременности, наверное, вторая часть больше подходит для этого. И а, октябрь принесет много встреч, любовных событий, много внезапных, особенно у скорпионов. А ноябрь будет помогать распутывать какие-то тайны. Вот, дорогие мои, еще раз повторю, буду очень рада, если станете моим патроном, подпишитесь как бы на платность канала там будут стримы. вот Пока еще я не делаю вот эти, так сказать, платные стримы. Но надеюсь, что со временем, может быть, оно все так будет. Удачи вам!